Все когда-то происходит в первый раз. Вот и компактный внедорожник Suzuki Jimny стал несколько менее компактным. Впервые в истории модели покупателям предлагают пятидверную модификацию. Разработкой новинки занималось японо-индийское предприятие Maruti Suzuki. Там же в Индии пятидверки и будут выпускать, а вот продавать планируют по всему миру. Основное изменение – габариты, причем колесная база и общая длина увеличились на одну и ту же величину – 34 сантиметра. То есть свесы остались неизменными. А общая длина объясняется индийским налоговым законодательством. Разработчикам нужно было уложиться в 4 метра. Понятно, что в приоритете была и максимальная унификация с трехдверкой и сокращение расходов на разработку и внедрение в производство. Тем не менее, пришлось сделать новые передние двери, а не короче, перенести бензобак и лючок заправочной горловины, а также сделать новую единую панель крыши. Но другие отличия придется искать с лупой. Одно из достоинств новинки задний диван теперь не стеснен колесными арками. Багажник увеличился в два с лишним раза, хотя по-прежнему не поражает размерами. Под капотом изменений почти нет. Полуторалитровый атмосферник дополнен стартер-генератором. Коробок передач предлагают две: либо шестиступенчатый автомат, либо пятиступенчатая механика. Ходовая часть неизменна: два неразрезных моста, жестко подключаемый полный привод и 21 см дорожного просвета. Еще одна индийская новинка от неиндийского бренда в формате до 4 метров это электрическая версия Citroën C3, но не европейского, а специального для Индии и Южной Америки. Хэтчбеки с двигателями внутреннего сгорания дебютировали в 2021 году, но индейцы приняли их без восторга, и теперь французская марка хочет подогреть спрос, выпустив электроверсию. К сожалению, новинка получена путем бесхитростной конверсии. Простенькая батарея безо всякой терморегуляции висит под днищем и уменьшает дорожный просвет на сантиметр. В индийском цикле Arai ее хватает на 320 километров, а с 10 до 80% можно зарядить за час. Электромотор развивает 57 лошадиных сил и научен работать в двух режимах — стандарт и эко. Максимальная скорость едва превышает сотню, поэтому динамические характеристики заявлены необычно с нуля до 60 км в час за 7 секунд. Зато ситроеновский компакт должен блеснуть ценой. Объявят ее на днях, но ориентир — 11 тысяч долларов.